С детства замечаю все мои родные и знакомые, куда прихожу, все начинает развиваться, идти в рост. Угу. Ухожу, уезжаю, все распадается. Угу. Некоторые начинают считать, что это именно я нехорошо повлияла. Но я-то точно знаю, что уходя... Что вы повлияли как раз хорошо, это они просто не держат. Да, вы знаете, есть такие люди, они являются такими запускающими механизмами для развития любых процессов. Да, они, как правило, несут некий элемент хаоса, который очень нужен для того, чтобы новизна появилась в этой жизни. Да, и у людей появляется стимул с этим хаосом, с этой новизной каким-то образом справляться. Они уходят, и они опять ставят в прежнюю свою инерцию мышления, никому не нужную, ни на что не способную. Хаоса им недостаточно, и поэтому их сознание определенного рода засыпает. Это вот так воздействует на окружающее пространство люди с хорошим выраженным творческим потенциалом, у которых мера хаоса дозирована и безопасна для окружающей реальности. Потому что есть люди, например, противоположные, у которых эта мера хаоса не дозирована вообще. И тогда они если попадают в поле какого-то каких-то людей или каких-то сограждан, да, то эта мера хаоса превышает долю, скажем так долю возможности их употребления, и у них все напротив начинает рушиться. Причем именно в тот момент, когда вы с ними общаетесь, как только вы с ними расходитесь, всё... мера <смех> хаоса становится удобоваримой для них. Да? Есть женщины-ведьмы добрые, то есть удачливые, это ваш случай, да? а есть ведьмы женщины неудачливые, черные ведьмы с плохим глазом, как их называют, у да? которых мера хаоса значительно превышает. Сознательные возможности объекта, на которого этот хаос воздействует. Я думаю, что я объяснила, потом, да? вот, всего лишь, надо да? просто знать свои специфические особенности и понимать, с кем общаться. Обычно люди с высоким уровнем хаоса стараются либо ну, заниматься своим творчеством подальше от других людей, потому что от этого все равно никакого толка не будет. То есть это они, они творят, просто творят, занимаясь какой-то новизной, передают своему хаосу. Формы. Либо, если и общаются, то с людьми только с очень сильным сознанием, которое гарантированно держит. То есть людей уровня воина высокого класса, ну, имеется в виду касты или касты правителей, или касты магов, но никак не ниже. Потому что женщина, например, с высокой долей хаоса, находясь рядом с купцом, она его разорит в три дня, если не быстрее. То есть у него как-то быстро, стремительно начнет все ломаться. С малой доли хаоса, напротив, она как вечный двигатель послушает для его бизнеса, о, все пошло, пошло, пошло, пошло, пошло крутиться. Он-то дурак будет, конечно же, думать, что это он такой бесподобный, до тех пор, пока она не уйдет из его жизни, потому что ну, какая женщина будет терпеть такую выпиющую неблагодарность. Да? И тут же он сразу почувствует, что опять все стало как-то плохо. Но люди не запоминают, что плохо-то бывает как раз когда он рассчитывает только на себя, людям удобнее, выгоднее связывать свои неудачи всегда с другим лицом. Поэтому вы особо в этом вопросе не удивляйтесь. В любом случае это дар, это талант. Татьяна, да? Татьяна. Татьяна, это талант, и вы должны беречь его свой талант и не распространять его на абы кого. То есть земледельцы и купцы должны из вашего поля ваших интересов как-то выйти. Да? И если вы должны их направлять направлять свой, свой талант, свою способность, то лучше постарайтесь, чтобы это были люди касты воинов и а никак не ниже. Они, по крайней мере, сумеют оценить по достоинству. И самое главное, это будет полезно для нас, для всех. Если они будут успешны, а не какие-нибудь купчины. А вот что написала, правильно почувствовала, ушла в творчество и свой бизнес. Ну, абсолютно верно.